Ну, короче, купил я лазерный проектор с нашего любимого Aliexpress, это самое, за 4000 рублей мне не имется нифига, ведь ну, блин, ну, пруд, пруд меня, блин, лазерный проектор, всякая да, хуйня Ну, короче, и вот его обзор да, Как-то так Долго я на него это... смотрел, смотрел Ну, короче, думал, блин, ну 4000 лазерный проектор, блядь, раньше за да, 8 покупал, да, ёптый, блядь, за оттуда 4 начал, блядь, и, блядь, цветной к тому же, ебучий следующий, блядь, да, это, кстати, шнур, блядь, Сам такой, блядь, бюджет бюджетного происхождения, очень тонкий, кстати, просто капец, ну и вот, самый лазерный проектор с Алиэкспресс, многие, наверное, тоже нахуй, ну, так блядь, как я перездиралю время от времени на эту фигню, когда глядели на Ликспресс проектор, на РГБ проектор за 4000 рублей, бля. Скажу, вот так он выглядит. Сними пакетик отсюда. Блять, тут и, DM, и DMX 512. И какой только, блядь, хуйни нету, блять. И короче, блять, даже вертушок, блять, приятный на чтобы зараза. Да. Ну это DMX адреса, питание, вентилятор. Блять. Да он к тому же цветная зараза, блядь. Это ж, блядь просто ебаться можно, мало. То, то сколько я раньше покупал, такие вещи, блядь, ебать. Просто крышу сносится. Ну ладно, давайте посмотрим, хотя бы она работает. И много ли там блядь, узоров за тысячи рублей. И... Да, вот еще раз. Вижу отсюда то, что шаговые моторчики наши любимые. Которые так всех наверное, за... заебали. Здесь заебали. Система не болет, система РГВ собрана были, куча болтов были. скорее всего, зеркальни. Бля, выглядит безумно красиво, блядь. Лазер-схоп, короче, с блядь, Нифига себе, жаль, только панголин не поддержит, зараза. Блядь, ну, блядь, полный комплект. Раньше за 8 рубасов такой купал. Только, бля, зеленые, блядь. Цветной же, блядь. Цветной раньше вообще, блядь, за предельные цены стоили. Вот так. Ладно, давайте разберем. Разберем. Давайте сейчас включим его, а, вдруг у меня хуйню в паре где. Ну блять, цвета реально яркие, просто просто пиздец яркие сразу говорю За такие деньги, бля. Я просто вас, ну, почти кончил на него уже, бля. Реально, реально яркие рисуют, реально есть синий. Ну, в смеси сказываем, да, получается, время типа фиолетово. Но здесь фиолетовый видно, то что это самое. Здесь не идет Не фиолетовый лазер, но а синий. Потому цвета очень насыщенные. Ну ладно, я. Все на это потом. Ну, вот, смотрим сколько. Дохрена ли у нее рисунков и потом сразу я его разберу, дабы показать что хоть он вообще представляет из себя внутри. Как там хоть все это дело реализовано? Много ли нам добра на напичкали, за такие деньги. Кстати, лазерные диоды стоят не особо мощные синие, точно помню, что 80 милливатт зеленый да ёбан, где-то документация даже была в Сколько там на ну как же ну, бы.. Ладно. Ну, ладно, потом нафиг. Ну как ощущение. Сука, где мощность, да? Горел, был блять, даже чистота не написано в нанометр... в нанометрах, блять, какие, блять, жадные, нахуй, негодяи. Блять, мощность точно не написано, вообще вот полный пиздец. Вот зато написан сканер, ну плюс минус 25, что-то да. Дикре. Де... Да, хуево, я знаю, сам да. английский язык, точнее, вообще не знаю, мне нахуй не нужен. Английский. Мне, мне, мне русского. Русского вполне достаточно. Ну вот да, вот, кстати, вот за, это, за это сердечко, блядь, я вот только его и купил, блядь. Оно меня просто. Просто как я его убил, меня он просто вперло, блядь, нафиг. А раньше был Биг Диппер. Такой проектор, блядь, не дешевая не особо Ты класса, блядь тысяч нахуй, 20 двадцать, а то это к тридцатке ближе стоил зараза, бля. Так у меня не получилось его купить, бля. Ну, и, вот в нем был такой, такой эффект сердечка Уве, Увидел на шу, прям реально зацепил вот этот эффект, это самый, с приближением и удалением этого рисунка. Реально понравилось просто. Ну, да ладно. Так, так, портим камеру. Ну, здесь микрофон, короче, и другая-другая шляпа. Ладно, давайте его вырубим. И покажем документ. Документацию через пути. Ой, ласка, видно, блять. Там какая-то сволочь, будет стучится нахуй, чтобы дверь были, не хочется открывать ключи похода нет, блин. Ну, не пустим, пусть дальше стучится нахуй. Ну, ладно, блядь, так придется открыть там, а нихуя не придется. Вот пошли нахуй все. Блядь. Разбираем. Кто-то приперся, сука, блядь, нахуй, какой-то хуй, блядь, непонятно, блядь, мешает только видео снимать, блядь, гандон, блять, ебучий, прям бесит все уже, реально, ре реально, мир, мир издевается надо мной, блин, вообще, просто-напросто, блядь. истины ХОБА А там, болят дохуя Всего чё-то, просто дохуя Сразу говорю В конце будет Эту хуйню, конечно, я все сниму Вожде качествию У меня появился, наконец-то, нормальный телефон Да Который с ним снимает вожди качестве так вот как-то так дело выглядит внутри так надо систему RGB показать так где, где мой дешманский фонекс Алиэкспресс, блять вот так здесь реализована система RGB Так, ч ⁇ есть? Блок. Ну-ка, нафиг, блин. Так, ч ⁇ ж. Блин, камера реально дерьмо стала. Так, синий, красный, зеленый. Модули стоят. Зеркальники стоят. Это сам блок питания, самый дешманский стоит. Вот этот. этот, самый дешманский блок питания стоит. Ну, и так понял, его хватает. Ну и сам, в принципе, лазерный проектор. Который здесь собранный. Вот его основная плата Самого лазерного проектора. Так, это. Это rgb драйвер, бля. Как ни странно. Да, rgb драйвер для для всех лазеров блин довольно таки качественный маленький довольно таки качественный все есть кроме блять нахуй регулировки мощности каждого лазера конечно блять ну вот так контроллер сам самое сердце лазерного проектора выглядит вот так С... сразу говорю. Это видео как обзорное считается после, сразу после этого будет обзор в HD качестве. Точнее, ну, в этом же ролике будет видео высокой четкости. Так что смотрите, если кому что не видно. Все увидите следом дальше. Самая дешманская ГБ система, просто дешманская. Да, вот таких модулей у меня, конечно, блять реально блять прям не хватает, блин. А. Да, круглых блядь. Хрен сфокусируешь, хрен куда поставишь же, Ну прям, прям по любому, просто для меня они здесь сделали. Да нам по качеству не было поставить. Ну так в принципе все есть хват всего хватает честно говоря все хватает шаговые моторы Блин, довольно здорово стоят блядь. как в принципе и раньше который покупал лазерный проектор прям буквально таких стоит только единственное что там вот это вот эта фигня дип какая сама контрольную точку которую от которой с контрольной точки, которая отходит от зеркала, чтобы контрольную точку он находит, потом встает в свое место. Она, конечно, была железная у всех. И вот, и вот эти держать зеркалы были алюминиевые. Алюминиевые, латунные были. Ну, сам уголок остался прежним. Что сказать? Сделано все качественно, прям очень даже качественно, для 4000 рублей, ну просто-напросто, просто посраться можно, честно, честно говорю. Реально сделано все на совесть. Так, ну чё ж, дальше HD-видео. Продолжаем мать с хуйней, и решил я помозволить вам глаза немного вот этой шляпой, вот этой, вот этой документацией его, да-да для тех кто любит читать кто мечтает там о больших очках к старости там да это, это определенно для вас это самое. ладно херцки мы идем дальше наверное. ну вот все-таки ах ты сволочь какого хуйца так не фокусируешься, хуевская блять телефоны тоже пошли блять сука что блять издевайся ну вот. Видео в HD-качестве. Настроил все-таки телефон. Для того, чтобы более детально рассмотреть все. С высокой четкостью. С чем состоит. И, и опять телефон начи начинает мать с херней, блядь. Все-таки камера лучше. Пусть 3 мегапикселя, но все-таки лучше. Все, все довольно-таки. Сделаем просто. Вот это питание подводится одним стекером таким вот. вот. Это питание. Подводится. Это вентилятор здесь. Антипа. Эти провода, которых очень много, они идут на сканирующую систему. То есть, знаете, два мотора. Вот так все сделано просто. Вот это. Это сам DMX входа. Ну, а это цвета. Здесь даже видно. Поближе. Красный, зеленый, синий. 12 цветов идет вот к этому драйверу, который уже показывал на видео. Простенькому, маломощному, но все-таки РГБ. Да, кстати, вот, как сделано. Ну, короче, он там просто валяется в корпусе, ничем не закреплен. Не клеем вообще ничем. Вот, как шлиф. А, фига не идет. на переключателе адресов. И, ну, ну хватит, фигня не думается, телефон. Еще, конечно, здесь вот такая тема. С узлами, стройными. Это регулятор громкости. Так, ведь -то сделал. Точнее, не громкость, а чувствительность. Все, у меня за громкостью микрофон. Ну, и сама ргб система Ч ⁇ ее? Вот здесь, походу, модуля родного реально под этот корпус не было. Решили... Ну, ее решили пропилить. И ставили... Ну, рожали его и вставили модуль какой-то левый, не родной, который под этот корпус должен стоять. Вот так все сделано. Что, давайте включим. Драйвер, конечно, надо туда убрать, где он валялся. Он находит контрольную точку, который стартовать. И, в принципе, дело пошло. мигать все красиво вот так он работает рисунков конечно хотелось бы больше но чушь теперь чушь есть да. а тут дешевый 4 рубля всего Рисунок, конечно, реально яркий. Чем, Чем нравится то, что рисунок реально яркий. Если близко к остановке то прям даже слепит немного. Ну, конечно, редких цветов здесь нету, здесь всего лишь 7 цветов, я вижу. По сравнению с дорогими лазерными проекторами, которых может быть, чуть ли не 64 откинка даже. Ну там, конечно, и деньги другие уже. Ну, там как, такие уже, конечно, всё под 100 стоит. на аналоговых лазерах. Не на TTL, а на аналоговых. Плюс минус 30 кГц по-моему. TT Lovски. Но катинков им не сделать. ТТЛ это либо точнее плюс 5 вольт включено. Это самое нет напряжения, выключено. Либо. В некоторых драйверах бывает наоборот, нет, нет ничего включено, 5, плюс 5 вольт зажигается лазер, бывает такое. Сейчас у телефона столько камеру Я что люблю <св> Что ж, дальше? Видео. Покажу, как... В дыму нарисуют. Чтобы более-менее лучше было видно. Смотри, насколько они хоть яркие. Ну, Честно, под музыку.